Ложь это самое страшное, что может позволить себе язычник, ложь очень удобна, ложь позволяет в собственных глазах выглядеть сильным, но вы никогда не будете сильным выглядеть в глазах богов, ища оправдание своей слабости. И вот сейчас время, когда это уже невозможно завуалировать. Судите себя сами Одиновой мерой. Судите себя сами мерой дикой охоты. Берите самые жестокие гейсы, не жалеющие себя. И если вы понимаете, что весь прошедший год был не безупречен для вас, понимайте в чем. Ведь не только важно осознать ошибку, важно исправить ее. А исправить ее можно лишь только будучи освещенным собственным светом личной воли, личной правды обмануть которую невозможно, только если не погасить этот огонь. Свершится битва рогнарек, общая или личная только ваша и ваше оружие всегда должно быть наготове. У меня вчера появилось сумасшедшее чувство Одиночество и до боли крика все сжималось от обмана близких людей. Настолько явно ложь ощущалась, и близкие почему-то пытались убедить другого, желаемое за действительное. Почему ложь так явно начала ощущаться? Это конечно отголоски Мира Самайна, который говорит, если вы сейчас это дело немедленно не прекратите, ляжете все. Никогда не, не посмотрит никто, праведный, неправедный. Жрец и друид, если племя было виновато он первый клал голову на плаху и вы это прекрасно понимаете, что вокруг вас есть люди, которые не просто, они просто не ведают, что творят, они то убеждены в собственной правде. Знаете, это вот правда, то она у каждого своя да вот истина всех, на всех одна. А мы работаем с категориями истина ложно, а не правдивы, неправдивы. Если они истину придали ложью, то никакая правда это не оправдает. И вы это нутром своим понимаете. А они нет, к сожалению, но отвечать придется всем. Вот отсюда и чувство ужаса. Это даже скорее не одиночество, а ужас просто, чтобы вы понимаете, чем, чем это может всем обернуться. Ну теперь нужно работать с, пред, с близкими по-другому. Если до сегодняшнего дня они не научились простой истине, что лгать нельзя, Значит, надо, ну, на, значит, будем учиться с, по, по, по новой все вместе, ну, что другого варианта нет, ну не уходить же от них, они же свои. Ксения Евгеньевна, правильно ли я понял, что задача не дать проникнуть религиозной и так далее лжи в сознание своих? Очень точно сформулировано. И так далее лжи. Да, абсолютно точно. Религиозной в первую очередь, потому что их огонь как гораздо более силен, чем огонь любых других эгрегоров. И он как раз перешибает в основном свой собственный внутренний огонь правды. Этот ваш собственный внутренний огонь связан с вашим богом, той силой, которая родилась на Купалу или, по крайней мере, с тем пантеоном, который родил эту силу. Если любой другой огонь ее перебьет, значит, он разорвет вашу связь. В том числе и у ваших близких, потому что вы несете за них ответственность, а это значит, что по сути они часть вашей плоти, как бы часть вашего домена, часть вашего эгрегора личного, часть вашей семьи. А закон воина гласит, если что-то или кто-то угрожает моей семье, мне, Моим детям он должен быть уничтожен сразу, безо всяких разговоров и вступания в идеологические дискуссии. Это особенно важно именно сейчас, в период до Йоля, когда скачет дикая охота, когда мы все готовимся к Рагнарёк, который произойдет в любой момент.